Всем привет! И снова мы опять играем быструю битву. Ну и вот, опять у нас сегодня на цель это скелет. Причем две штуки простые. А я в вот. ну и опять в кожанке. И мы будем опять против них драться. Ну что, мы начинаем вперед, в атаку. Удачи тебе там, Влад. Ага, спасибо. И кто не понял, я общаюсь. С, ой, блин. С Никитой, который мы.. Э, Которые вы виделись в серии Айер Мях. Ну и, естественно, бой уже тут предвиден, кто выиграет. ай -яй -яй. Пошел на. Надо, надо Пошел ты. Пошел ты. Тошки, вс, молодец. Теперь, смотрите, какой я красавец. Ежик. Ежик. Ежик, ежик, да. Вот. Так, там... А вот. Там уже ежом стал, да? Ну, ежом стал. Серия наркомании переплывает уже на Майнкрафт. Ну, э, да, наркомании, наркомания. И, естественно, я хочу сказать большое спасибо тем людям, которые подписываются на мой канал и смотрят, естественно, видео. Да, и еще хочу сказать. Я занимаюсь модом Forestry. Если вам, конечно, интересно, мы можем с вами поговорить. И еще. Скажите, как выводить новый вид пчел? У меня вот эта проблема. Ладно, вы посмотрели очередную серию «Бытвы. Быстрая битва» по Майнкрафту. Подписывайтесь, пишите. Если вам было смешно, то все равно пишите комментарии. Ладно, всем пока.